Как уже было сказано, все руны второго это а руны, развивающие вас определенные качества. Они обязаны быть развиты. Почему? Потому что пробуждены силы, силы, данные в первом эти, Эти силы должны найти применение, но не абы какое, правильное применение. Не с точки зрения эгрегориальной системы, не с точки зрения задач цивилизации, не с точки зрения а, сложившихся обстоятельств, а с точки зрения чего-то другого, более главного, Которая, с которым обязательно нужно рано или поздно столкнуться и обязательно нужно рано или поздно реализовать. Почему же руна Иса такая важная, стоит не первой в футарке, а все потому, что сила, силы, которые были проявлены в первом эти закончившиеся руной Вунью, они предопределили, что ваша бытийная масса на сегодняшний момент такая-то. Эта бытийная масса может что-то конкретное, и чего-то конкретное она не может в данных сформированных условиях. Мы реализуем мы себя всегда не в вакууме, а в пространстве таких же людей, уже простроенных событий, эгрегоров, цивилизации и так далее. Значит, сначала нужно определить поле для деятельности. Поле для деятельности предопределило ваша вунья, ваша вунья предопределила ваш хагалас, меру хаоса, которое ваше сознание, с такой бытийной массой может взять и сто процентов употребить на делу. На дело. На какое дело? И у дела, как и у любого, любой медали, есть две стороны. Первое, то, что нужно вам, и второе, то, что нужно миру. То, что нужно миру, прописано в руне навык. там вся информация. А то, что нужно вам, прописано в руне и вот теперь нужно будет все это согласовать. Две силы. Руна Наутис, которая помогает вам взять правильные алгоритмы добра. И, возможно, как-то их пересмотреть, немножко трансформировать или просто воспользоваться. И руна Иса, которая даст вам доступ к ресурсу времени, ибо на любой проект, на любое движение всегда нужно время. Вот когда они понимаемы, хагалас, как граница своих собственных возможностей, мера хаоса, она маятником качает вас в сторону прошлого. Какой объем прошлого вы можете взять на этом хагаласе, на этом хаосе? Сколько вам нужно информации для сотворения в этом мире чего-то совсем иного, совсем, совсем, нового. А Иса показывает, что в любом творении вы ни в коем случае не должны забывать о том, что вы творите не только для цивилизации, но и для себя тоже. И эти факторы должны быть обязательно уравновешены. Потому что если только для себя это никому не нужно будет здесь, никому не будет применимо, то такое ваше развитие, такое созидание, оно скорее будет наказуемо, чем поощрение. И напротив, если вы будете творить только для окружающего мира, начисто забывая про себя, то здесь тоже никакой благодарности вы не услышите. Только теперь уже от той силы, которая вас изначально поддерживает. Он скажет: ну и что ты сделал? Ресурс времени выдан, жизнь выдана, процессы выданы. Ты на кого работаешь, грубо говоря? Грубо говоря, кто тебя перевербовал, да? мы с тобой совсем иные задачи должны в этом мире решать, совсем иные права утверждать. И вот только осознание Иса может проявиться в Науде, а Науд может проявиться в Иссе, и все это должно держать в границе Хагалаза. Хагалаз дает ресурс, ресурс хаоса. И все это Хагалаз плюс информация прошлого Йотунхейма, Науда, Плюс константа, которая вшита в вас изначально, соединяется вместе в единую программу. И эта программа запускается уже в окружающую реальность, в окружающий процесс. Она трансформируется, выдавая совсем иное качество энергии. И эта энергия называется время. На каждый проект нужно время. Вопрос сколько? Проекты короткие, связанные, например, с существованием, там. Вашей жизни, семьи, рода, вашей фирмы, там еще чего-нибудь. Да? На них нужно мало времени. На длинные проекты, проекты пролонгированные, которые, в которых участвует много людей, много а, поколений людей, да? на них нужно времени много. Все зависит от информационной наполненности вашего проекта. Быстрая программа, маленькая программа, она отрабатывает себя быстро. Дала результат, программу снесли, все, не нужно. Большая программа, долгосрочная программа, имеющая тенденцию к саморазвитию, к самопознанию, к распространению себя различными способами, требует большего количества людей. Это тот самый маятник, который в прошлое качнется, на такую же полуамплитуду качнется в будущее, и то количество будущего, которое он отчеркнет своим касанием, да, это и есть как раз то самое будущее, в котором возможна пролонгация вашего, вашей программы, вашей идеи, идеи, вашего бога и возможного ее распространения. Соответственно, чем больше времени у вас есть, чем на большее количество времени рассчитана эта программа, большим доступом к информационным базам данным вы должны будете обладать. Зависит это от вашей бытийной массы, от того гунди, который уже проявлен. От маятника, от тяжести маятника, мы с вами знаем, чем он тяжелее, тем устойчивее будут колебания. Это называется незатухающие колебания, которые говорят, сколько во времени может ваш маятник совершать колебательное движение без воздействия на него сил извне. Ваш маятник это ваше сознание, то, что вы оставите после себя, те результаты, которые возьмут следующие поколения. То, что необходимо здесь оставить даже после того, как физическое ваше существование закончится. Или же нет, или это только в рамках одного физического существования надо оставлять следы и подтирать за собой, когда вы уходите. Вот это и показывают руны Наут и руны Иса. Вот насколько велик был размах, насколько серьезнее насколько на погружение. И понятно, что пока не все, сутки, двое, там этого мало, да, но вы будете продолжать этот процесс, углубляясь в руны второго это, пробуждая в себе те качества, которые они несут, все больше, больше и больше. Все больше, больше и больше. Сама руна Ера ⁇ это руна времени. Ее классическое название ⁇ это урожай. И мы с вами должны будем разобрать понятие урожай, как его бы, наверное, поняли опять же те люди, для кого эти названия были скомпонованы. Да, для древних людей, которые жили поселением, да, которые никогда никуда не ездили, у которых ритм жизни был в принципе запланирован. И жили они в прямом контакте с природой, причем, напоминаю, речь идет о северных людях, значит природа была не очень вас. Да, то есть в жестких суровых условиях что же такое урожай? Как вы Вот мышлением этих людей давайте подумаем. Само собой еще. Да, да, именно возможность прожить. Это ресурс, который если люди его не взял, да, его больше взять будет нет. То есть это, это на один раз. Это очень серьезно. Это важно. Еще такие мысли. Ну представьте себе, что вы живете в Лапландии, что вы живете там, где живет Дед Мороз. Там холодно, там зима, там лета почти не бывает. Чего? Не слышу, не слышу. Короткий промежуток времени. То есть если ты не успел что-то быстро, ты не успел вообще. Да, еще что такое урожай? Совершенно верно. Это и богатство в том числе. Это жизнь или смерть, потому что если нет урожая, человек... Совершенно верно. Это цена вопроса вообще всего. Да? Вот точно так же и Ера для нас распаковывается в этом понимании. Это тот самый ресурс которого если не будет, то не будет ничего. Ни главного, ни науда, ни хагалаза, ни всех предыдущих, вот не будет его ничего. А для человека это качество сейчас в наше время выражается в факторе времени. Если у человека нет времени, то есть не выдается ему больше никакого объема времени, ни минутки, то, поверьте, все не важно. Ни богатство его не важно, ни здоровье его не важно, ни достижение его не важно. Если время закончилось, значит оно закончилось. Но понимание, это философское такое, я бы даже понимание понятия урожай. А с точки зрения природы мы также с вами видим, что урожай это прежде всего зависимость от времени. Невозможно сегодня посадить, завтра получить. Да? И каждая культура, она, ей нужно свое время для вызревания, и каждая культура, она либо однолетняя, да, либо многолетняя. Пусть. Урожай, который мы получаем, мы получаем в зависимости от того семени, который мы посадили. Вот семя, которое сажается, это идея, ваша идея, ваша иса, которую вы внедряете в этот мир, все ваши способности урожай будет такой, какой вы посадили зерно. То есть насколько вы качнули свой маятник в сторону вашего прошлого, какой объем сознания вы представляет собой ваша бытийная масса, как далеко может качнуться маятник по линии времени в прошлое, на точно такое же количество он вочнется и в будущее. Это и есть ваша урожайность, время, которое вам будет дано на будущее, на реализацию вашего проекта. Если проект серьезный, тяжелый, если ваше сознание тяжелое, и идеи ваши не мелкопоместные, скажем так, да, а охватывают возможности для, для большого количества людей и для можно даже неограниченного количества людей, то, соответственно, и временно на реализацию этого проекта не вам лично, не вашей физической тушке, а вашему проекту, вашей идее будет дано очень и очень много, очень и очень много. То есть гарантированно будет, что эта идея будет взята следующими поколениями, и они понесут ее дальше, и дальше, и дальше, и дальше, пока она сама не изживет себя. Иса и Наут предполагают какую-то информационную тяжесть этого вашего проекта, проекта жизни, с которым вы сюда пришли. Хагалаз это дополнительный, это как топливо, да? постоянные вспрыски будут делать ваш сигнал не затухающий. Чем больше Хагалаза вы можете вспрыснуть вашу идею, то есть мера новизны, тем в большей степени она будет развиваться и становиться с каждым разом тяжелее, тяжелее, тяжелее. Но стоит вам только с хагалозом переборщить, то есть сделать его больше, это будет та самая разлитая вода. А значит она будет создавать вокруг себя плотность вязкую. И ваш маятник будет в этой вязкой среде затухать раньше времени. Понятно объяснила? То есть если вы с и хагалаз свой не удержите, если хагалаза будет много, то вы создадите вместо благоприятной среды вокруг себя, среду неблагоприятную, она будет гасить ваши импульсы, она не будет вам давать распространиться. Поэтому мера хаоса очень важна, это понятно, я объясню. Да? Поэтому сначала хагалаз, потом наутис, потом иса, а только лишь потом мера времени на древе Игдраси представляет собой двойную руну, то есть это у нас опять-таки руна ключ и руна связь. Еще одна необратимая руна, то есть как ни поверни, она абсолютно одинаковая. Как ключ она представляет собой доступ к миру Мидгарда, к миру проявленной реальности, мир, который мы называем здесь и сейчас, каждый конкретный момент. Каждый конкретный момент это, знаете, как точка внутри маховика, ну вернее такого крутящегося проекта, крутящегося объема. Представьте себе, что вся эта система не плоская, представьте себе, что она крутится 3D. И она должна крутиться постоянно, как звездное небо. Откуда идет момент вращения? Вот отсюда, с центра. Всегда момент вращения идет с центра, в этой точке мы с вами вырабатываем время. Человек это большая машина по производству времени, она крутит весь этот процесс. И чем больше времени мы вырабатываем, чем больше дел мы делаем, тем в большей степени весь этот процесс крутится. И время дается не только нам, но и нашим детям, нашим проектам, нашим идеям всему тому, что мы порождаем и оставляем после себя. Соответственно, чем в большей степени ты производишь времени, и самое главное, в какой плотности время ты производишь, какой плотности времени, в какой плотности времени ты проживаешь, соответственно, это и предопределяет Еру как связь, она тянет ваше сознание от точки здесь и сейчас в точку прошлого. А это значит, что если плотность, проживание времени, скорость течения времени очень высока, ваш маятник имеет шанс качнуться хотя бы один раз. Но качнуться в сторону прошлого немножко дальше, чем он это делает в естественном форме. Хотя бы один раз, не постоянно, возможно, но чуть-чуть дотянуться, например, выйти за пределы третьего клуба, дотянуться до первоосновы традиции и вдруг одномоментно взять информацию, которая раньше вам было непонятно, и вдруг становится понятно, вдруг вы узнаете, вернее распаковывается у вас информация таким образом, что связывает вещи совершенно несвязуемые, уплотняя информационный пакет в ментале, освобождая там место для нового понимания. Или напротив, еще дальше к первооснове порядка прикоснуться, качнется этот маятник, пусть один раз, Пусть один раз, он просто прикоснулся, он что-то взял и вернулся опять в свою стандартную среду качания, его притормозили, естественно, не дали качнуться дальше, но один раз туда, один раз сюда, вы уже один раз коснулись, значит, чуть-чуть себя уже зародили, как свое зерно. Зародили, например, не на 20 лет вперед, как вы себе жизнь намерили, а на 120. Вы там посадили это зерно, значит вы там уже есть. Прорастет оно или не прорастет, тут дело такое. С одним зерном это всегда опасно. А вот если ваше сознание, маятник, качается постоянно туда-сюда, то в каждый раз в точку будущего, когда приходит ваш разум, вы каждый раз сажаете туда зерно. И выборка получается больше. Из десяти На дно то точно прорастет? А значит ваша бытийная масса начинает резко возрастать, потому что вы себя пролонгировали в будущее в гораздо большем объеме, чем все окружающие или то, что вы делали раньше. Поэтому все зависит от Еры. Если вы научитесь управлять временем и уплотнять его так, чтобы оно в сжатой форме, как пружина, дотянула вас до тех информационных слоев, до которых вы раньше никогда не доходили, то вот эта вот руна, последняя руна, дагас, обеспечит вам стремительную трансформацию по пути массе. Последняя руна нашего старшего футака. То есть обратным ходом вы пойдете, вернетесь сюда уже абсолютно измененным. И, соответственно, вот сюда вот вторая восьмерка пойдет уже совершенно другой засек совершенно по-другому вы будете формировать свое собственное будущее. люди скажите, То, что я вам объяснила, сейчас это точно понятно? Да. Хорошо. Давайте посмотрим на конфигурацию урона она тоже очень интересная и тоже нам иллюстрирует процессы, которые будут происходить. Во-первых, я есмь здесь нет, оно здесь не проявлено. То есть оно у нас проявлено, а в принципе не проявлено. Интересно течет энергия. И э, информация вот по такой конфигурации она течет не напрямую, она течет как бы, вот, такой, вот таким вот зигзагом, прописывая будущую руму Савилу. Она вот как раз таким же и зигзагом и идет. То есть она как бы прокладывает для нее русло. Твоя победа, твои алгоритмы победы, говорит Ера, будет зависеть от того, как мы сейчас с тобой отработаем время. Какую мы урожайность себе наметим на такой срок, Будущее. вот такие вот у нас с тобой и будут алгоритмы победы, да? Потому что зачем тебе другие алгоритмы победы, если ты не сможешь ими воспользоваться. Ты возьмешь сейчас те, которые тебе, точно нужны. которые тебе точно нужны, зачем тебе, например, если ты сеешь кукурузу, правила, как, например, сеять ячмин. Совершенно они тебе не нужны. Сей кукурузу и имей правила под кукурузу. Да? И уж совсем тебе не нужны правила, как строить турбинный завод. Вот это вот вообще ничего. Поэтому получи тот пакет правил и знаний, универсальных знаний под свое дело, а не абы для чего. А дело будет как раз и определяться умением твоим использовать время. Если мы правильно используем время, если мы правильно его закручиваем, вокруг нас все начинает вращаться, начинает вращаться все во всех мирах Значит, все процессы начинают идти интереснее, быстрее, эффективнее, без сбоя. Итак, смотрим на эту руну. Да, если мы посмотрим вот так вот течение энергии, то она вот напоминает нам руну совила. Но это еще не Савилу, это еще пока только русло для нее. Сюда входит поток, поток информационный, который идет от каузального куза, поля на будхиальном поле и на атмическом поле. То есть это весь уровень сверхсознания. Вот этот информационный поток от эгрегориальной системы, от сформированных их событий, от отмана, вошел в сознание. И дальше он должен как-то, преломившись через я есть, вот так вот он идет, попасть на уровень ментала, быть осознанным вами, что-то изменить в картине мира, изменить цели полагания, в планах, возможно, да, в намерениях. Уже в этой трансформированной форме Включиться в астрал, вызвать соответствующее желание и уйти сюда в землю, то есть посадить результат, но не здесь и сейчас, а где-то в отдаленном будущем. Да. Соответственно, оттуда из отдаленного будущего вам начинает тянуться энергия. Вот сюда вот она заходит. Не от сейчас, а от будущего, которым вы породили семя. Там оно начинает взращиваться. Оно пока не материально, оно пока идейно, но тем не менее земля начинает проращивать вот это вот ваше, ваше зерно, которое вы породили. И войдя в состояние, ваше состояние здесь и сейчас, начинает изменять что-то вам на уровне желания. Вдруг у вас начинает меняться желание. Вдруг у вас начинают меняться предпосылки жизни. В этом состоянии вы входите в событийный ряд и понимаете, что отныне по старому жить нельзя. Что-то надо менять в жизни и меняется. Соответственно, на этой перемене начинает иначе использоваться время. Вы меняете свои планы, начинает меняться использоваться время. Вы меняете свои предпочтения, меняете форму использования времени. Она либо замедляется, либо ускоряется. И этот процесс уходит опять наверх. Да? Вот таким вот образом ее идет. но ера у нас находится в движении, она не находится в статике, она крутится вокруг оси. И все процессы, которые у вас происходят, приняли информацию, зародили зерно, от зерна получили энергию, отправили ее назад. Это все происходит вот одномоментно в процессе, да? мы даже осознать этот момент не можем. Но Момент мы осознать не можем, но момент действует на скорость вращения руны вокруг оси. И насколько правильно или неправильно мы действуем, и правильно или неправильно мы используем время, в правильном и неправильном, неправильном темпе мы живем относительно поставленной задачи, относительно посаженного зерна, показывают две половинки руны Ера, которые в случае правильного времени крутятся с одинаковой скоростью. А вот если мы начинаем неправильно использовать время, они начинают сбоить. Верхняя руна, например, да, верхняя половиночка, это со сверхсознанием крутится быстро, а физика не догоняет, ну не догоняет физика, да, не успевает подсознание, страхов много. Физическое тело ли не может двигаться с такой скоростью, например, какой вы себе построили. И нижняя половинка начинает медленнее. Это значит, что если вы не обратите внимания на такой дисбаланс, ваше физическое тело очень скоро даст колоссальный сбой. Надо выравнивать движение верхней и нижней половинки еры. Или напротив, ваше физическое... Тело, половинка Ера крутится с бешеной скоростью, да, а верхняя не догоняет. Это что значит? Что энергии у вас много, а потратить куда? Вы ее не знаете. Нет ни информации, ни правильного эгрегориального включения, то есть ни связи, ни включенности в событийный ряд. Это говорит о том, что надо срочно, срочно, срочно что-то делать со своим сверхсознанием, Бывать в совсем других местах, строить себе совсем другие планы, контактировать со всей другой эгрегориальной системой, чем выше, тем лучше и так далее. То есть Гера является лакмусовой бумажкой, которая показывает, насколько верно вы используете время. Если обе половинки крутятся синхронно, это значит, что время вы относительно своей исы, относительно своего науда используете правильно. Если Несинхронно это говорит о том, что что-то сбоит, либо вверх, либо вниз. Понятно объяснено? Таким образом, состояние здесь и сейчас, которое описывает Рубна Гера, это состояние использования времени здесь и сейчас. Время это каждая минута в здесь и сейчас. И каждая минута в здесь и сейчас, она характеризуется каким-то движением энергии. Очень важно видеть. Мы здесь напрямую не можем взять энергию от Земли и не можем взять энергию от Отмана. Не можем. Конфигурация не дает. Она либо дает нам энергию от прошлого, от будущего, а информацию от прошлого. Энергию от будущего, информацию от прошлого. Еще раз: энергию от будущего, информацию от прошлого. Если твоя информация в будущем не нужна, Будущее не даст тебе энергии. А это значит будет что? Что будет? Да, летальный исход. Если то, что ты делаешь, в будущем перестает быть нужным, если твое семя не взрастет. Однозначно. Или, по крайней мере, выбывание твое с физического плана. Каким-то образом любовь. А информацию. Маятник качается за информацией, вместо отмана. он берет информацию прошлого. Прошлых событий, прошлых ситуаций, скопленный опыт. Информацию уже созданную. Она же для чего-то была нужна. И вот как в трубу это все по Ере затягивается. При этом происходит движение. Движение Еры делает, конечно же, две половинки этой Еры показывая нам, что информация, которая за прошлого зашла в верхнюю часть и будет приловлена через ваш ментал, только тогда запустит синхроничное вращение двух половинок половинокЙера, если эта информация нужна в будущем. Потому что если она не нужна, ничего не произрастет, а если не произрастет, земля не даст энергии и так далее. То есть вот это вот очень сложная руна, она многофункциональна, она многоплановая как и любая необратимая руна и всегда имеет двойную, тройную, четверную сторону и подложку. Но мы с вами, запуская этот процесс Еры, все ее феноменальные характеристики, которые связаны с закидыванием себя в будущее, закидыванием себя в прошлое, будем просто иметь в виду. В прикладном смысле она, как камертон, будет показывать вам, правильно ли вы используете свое время, относительно вашей ИСы, конечно, правильно. Каждая идея, выраженная в ИСе, вот в той тонкой струне предназначения, требует пролонгации на какой-то период времени. И пусть лучше она руководит темпом вашего времени, чем та личность, которая создает как раз ту самую вязкую среду, которая не дает возможности вашему маятнику раскачаться в полном объеме. Пусть будет проявлено по Ере то время, которое нужно вашей сути, а не вашей личности. Поэтому Ера идет сразу после Исы. Она не связана с богами, как с таковыми, хотя к Руни Ера пытаются прицепить многих. Но что-то как-то получается все не очень, да? и богами мира к ней пытаются прилепить как к бога мудрости, тот самый бог, голова которого покоится в источнике Урт, тот самый бог, которого, который есть, хранит глаз Одина. К этому же моменту пытаются прицепить уникального человека, лучшего человека квассира, которого создали боги. Тоже не очень получается, да, не прилепливается. Этот мир принадлежит человеку сто процентов. Человеку, который, который живет в состоянии здесь и сейчас. Человек единственное существо, которое умеет время не только потреблять, но и, но и вырабатывать. Но при этом, при всем, личность, которую себе наворачивает человек, делает струну из Струну я есть. иногда совершенно не слышно. И время он использует, и время он вырабатывает совсем не в том количестве, в котором нужна ваша ИСИ. Представьте себе, что она заработает только от определенного, там, прибора у вас есть, который только от определенного количества там, электричества заработает. Вот только от 380. А вы его в 220 пихаете, говорит, что это не работает. Вот ЕРА даст вам возможность дать то напряжение, тот объем энергии, который точно нужен вашей ИСИ. И только если это получится, то третья норма, скульпт и норна, отвечающая за будущее, вот та, которая ножницами делает чик сделает вот это движение уже совершенно правильно, так, как надо вам, а не так, как получается. Это и есть судьба. Вот это все программа судьбы, начиная хагалазом, заканчивая эвазом, который мы возьмем завтра. Увидьте это, увидьте эту связь. Всего-то в судьбе четыре составляющих и пятое результирующее, говорить не о чем, но насколько они важны. Постить четыре компоненты люди, это просто, это уравнение с четырьмя неизвестными. Первый класс, вторая четверть. Это правда все легко решается, ей-богу, тем более, что последовательность идет степ-бай-степ да, и все основные неизвестные, все вам уже уже становятся понятны и, Попробуйте это прочувствовать. Критерии оценки вращение руны Яра. Если вы посмотрите, например, на таблицу сопряженности стихий и рун, вы увидите, что эта руна не подразумевает, что будут какие-то стихии обязательно присутствовать или обязательно не присутствовать. там настолько индивидуальная комбинация стихий, а от этой индивидуальной комбинации зависит, собственно говоря, и все остальное, и угол под которым она наклонится, и скорость, с которой она будет вращаться. То есть это очень индивидуальная штука. Ера всегда со очень индивидуальная штука. у каждого свой темп времени. Проблемой большой является, когда мы э, встраиваемся под чужой ритм времени. И тогда он начинает нашу еру искусственно изменять. Кстати, мы попали в вязкое пространство, где положено времени течь в таком-то темпе, например, в среде земледельцев. Там все должно быть наременно. Они встраивают нас, мы, естественно, встраиваемся под, нижнюю, под нижний угол, под нижнюю. Потише. Под нижнюю часть еры, да? а верхняя она сама собой начинает подстраиваться под нижнюю. Таким образом, изменяя нам весь уровень сверхсознания, у нас становятся медленными мысли, у нас становятся медленными события, у нас становятся конкретные ценности. То есть это все как положено у земледельцев. Мы попали в эту среду, и она начинает нас трансформировать под себя. Я понятно объясняю. Да? Или напротив, мы попали, например, в среду молодых ученых, да, которые кипят, которые горят, у них время быстро. Крутится. И мы через некоторое время, это даже в русском языке есть такое понимание, заразились как будто. Да? Вот мы заразились их, их темпом, их идейностью. Но у нас начинается быстрее крутиться вверх, и, соответственно, низ тоже начинает догонять, чтобы подстроиться под это пространство, чтобы не вылетать из него неправильным, неправильным темпом жизни. Плюс Старики тяжело уживаются с молодыми, потому что у стариков медленное, Время течет, да, он же к закату идет, у молодых оно крутится и вертится, они бы и не спали, бы и не ели, занимались бы исключительно своими делами. Да, вот Состояние скорости это состояние молодости, состояние медленности это состояние старения, вот. а среда заставляет нас мутировать. Мутировать прежде всего, потому что момент вращения еры, момент времени, в каждой среде свои правила. Вот мы когда с вами на следующем курсе стихийники будем изучать стихийные пространства, вот вы в этом очень здорово убедитесь, мы будем подниматься по пространству, вы увидите, в каждом пространстве время крутится иначе, вот. поэтому и стихии по ере очень индивидуальные, опять же у каждого свои, но определять это должно не пространство, не общество, это должна ваша Иса, такая, какая она есть, только она знает, в каком темпе должно крутиться ваше время, Сколь, как, как, как быстро должна крутиться ваша Ера, чтобы Иса разогналась, чтобы Иса проявила себя. Угу. Видите это? Да? Вот Представьте это в трехмерном объеме. Иса и вокруг нее Ера. Чем быстрее крутится Ера, тем быстрее Иса получается, она не вращается сама по себе, а нам нужно ее сделать, чтобы она вращалась, чтобы лед начал таять, чтобы он начал проявлять себя, вот эта вот информационная структура начала отдавать себя во времени, она должна крутиться с определенной скоростью. И если этой скорости не достигается, Иса проявиться не может, не хватает ей энергии, не хватает ей импульса для запуска, понимаете? Я надеюсь, что понимаете. Я очень надеюсь. В любом случае, если пока непонятно, помните, да? Кам... Ера Камерто. она показывает вам, насколько правильно и неправильно крутится ваше время. В любом случае, если вы сумеете Еру раскачать и удержать синхронное вращение двух половин, так как нужно ваше Исе, вот сюда к Науду вы будете приходить не время от времени, а постоянно. А это значит, что вам допуск вашей памяти, родовой или реинкарнационной, или будет открыт. И открыт постоянно. Вот это очень важно. Так вы иногда к ней прикасаетесь, да, попав в благоприятные условия или сняв ограничения, например, своего сознания, ваша ера начинает вращаться естественно. И бывают, называются такие инсайтные включения. Вдруг вы вспомнили, вот как сейчас на рунах, да, подключили наутис, и вдруг... Пошло воспоминание, да, отключили научись, все нету воспоминаний. А чтобы проявилась сплошная память, нужно, чтобы доступ к этой базе данных у вас был постоянный. Не время от времени, а бесконечный. К родовой или памяти, если вы идете по пути власти, к реинкарнационной памяти, если вы идете по пути магии, но вам обязательно нужен туда доступ, к Йотунхейму. Без этого доступа ничего не получится. А, для, а значит, нужен движок, нужен хороший движок, чтобы разогнаться, чтобы туда достичь. В формулах надо сказать, что когда мы, если все будет благополучно, мы начнем работать с формулами. Ера всегда в формуле означает цикличность, то есть бесконечность. А если мы запускаем, например, какую-нибудь формулу, да, и нам надо показать, что она действует не конечно, да, а именно протяженно, то есть пролонгированно во времени, мы обязательно ее как-то закроем, запишем в еру да, или зафиксируем, что ера здесь присутствует. Ера помогает этой формуле действовать постоянно, а не Время от времени, вот, если нужно, нужен цикличный процесс. Помнить, что мы в этот момент работаем со временем, а именно с внутренним ощущением времени, и критерием оценки правильного его использования является укромное вращение двух половинок геры и конечно же на этом фоне пробуждение пробуждение Она будет подстраиваться под вашу Ису, меняя скорость, меняя угол наклона, чуть пытаясь изменить конфигурацию. Очень важно, чтобы Ера подстраивалась именно под Ису, а не под окружающее пространство, потому что нет гарантии, что она совпадает. Ера, как ключ к срединному миру, миру Мидгарда, с одной стороны не решает ничего, а с другой стороны на этой точке все сходится. Вот куча интересов, куча различных рун, сил, миров тянутся к точке приложения своих результатов, посеять зерно сейчас, чтобы завтра получить результат. И, конечно, на э, те силы, те структуры сознания, на которых от которых зависит сам процесс сеяния, то есть на вас, идется огромнейшая нагрузка. Огромнейшая нагрузка. Каждый эгрегор, каждая сила, каждый культ хочет, чтобы сеяли вы исключительно на их огороде, а не каком-нибудь другом. Насколько это нужно или не нужно, решаете только вы, только вы. Через вот это самое внутреннее ощущение, что вы все делаете правильно, когда пробуждается Иса. Что вы все делаете в том темпе, в котором нужно, когда яра вращается, мощная игулка, вот ощущается гудение, как в турбине, такое вот, вот она гудит, и сами понимаешь, она работает правильно, у ну, нас звук, вот правильно она работает. Сиры обычно у нас всегда максимальное количество возьми. Это естественно. Да? Сколько не долго не говор... много не говорится о том, что человек должен обращать внимание на свой сегодняшний момент, да? люди, как правило, не воспринимают эти слова а, не совсем правильно, не совсем адекватно. Да? В последнее время пошла эта тема, да, последние лет 20, что он лежит сегодняшним днем, сила момента сейчас сконцентрируйтесь на состоянии здесь и сейчас, но люди, существа чувствующие, концентрируются на этом понимании, на этих словах, предполагая, что они должны в этот момент переживать какие-то состояния. И на состояниях концентрируются, на переживаниях телесных, эмоциональных, предполагая, что речь как раз идет именно об этом. Вот, коллеги, не об этом, не о телесных эмоциональных переживаниях идет речь, когда мы концентрируемся на состоянии здесь и сейчас, а на состоянии деяния, не к себе энергию, а от себя энергию, не к себе притяжение, а от себя, от тебя ничего не оттолкнется, если вращение веры будет невзрачным. А если переживать телесные ощущения, она будет зависеть от нижнего вращения части руны, то есть от физического плана, где существует основная масса людей. Основная масса людей она инертна, она не даст вашей ере разогнаться, не даст. Физический план очень вязкий, очень густый. Поэтому состояние здесь и сейчас это не совсем то. Состояние здесь и сейчас, это момент осознания каждой минуты времени, момент делания. И если кусок времени пропадает, то он никогда не пропадет навсегда, значит он куда-то ушел, сколько вы не знаете куда. Он уже вам не принадлежит, но в этот момент деяния не было. Услышали меня? Ера поможет вам держаться за состояние осознания, присутствие в каждом моменте. Это не высокие слова. Это тотальное переживание жизни, о котором мы говорим. Это состояние присутствия. Не телесные ощущения, не эмоциональное отключение, а осознание того, что ты сейчас здесь есть и что ты делаешь. Вы должны жить с той скоростью, которая вам нужна изначально по природе, по своей, по структуре. Поверьте, физика, она хоть и инертна, но она подстроится под волю разума, но совсем пренебрегать ей, конечно, тоже нельзя. Другое дело, что заставить ее делать что-либо а, можно только иногда бывает с пятого, с шестого тычка. Да? Вот я думаю, что многие женщины, присутствующие здесь, когда-то хотя бы один раз начинали заниматься своим телом. Ходили в скелету, ходили в спортзал. Да? И наверняка вы заметили о том, что очень долгое время вы не видели вообще никаких результатов. Тело и энергия, оно не сразу будет реагировать на ваше Нововведение. Ходишь в этот спортзал, ходишь там, неделю ходишь, две ходишь, три ходишь, Результат так пшик. И когда уже Павел бывает совсем отчаялся, думаешь, да что же это такое, вдруг оно пошло. То есть вы преодолели эту барьеру, вы преодолели эту барьеру. Вот здесь Ера будет учить вас тому же самому, терпи, концентрируйся, концентрируйся каждую минуту, которую способен осознать, держи вот эту вот. Движение, даже если ты не видишь сильно изменившихся результатов, что ты очень устаешь, как вот на излишних тренировках, да, а, а при этом все вроде бы то же самое вокруг, да, ничего не меняется. Да. Мешок с деньгами домой не принесли, здоровье не сильно улучшилось, там, ну что там вообще -то, -то надо будет надо, да? И думаешь, ай, ну ладно. Поэтому как раз цена вопроса, да, а сколько человек вытерпит, преодолевая свою собственную мертвую. Как он вообще выдержит? И вот когда он доходит до этой критической точки, начинает что-то двигаться. Главное не, сорваться раньше. Главное не сорваться раньше. Поэтому попробуйте прожить хотя бы сутки в этой состоянии полной концентрации на согласование верхнего и нижнего. Попробуйте разгонять свою еру до того момента, пока знаете, как голограмма не начнет проявляться, вот это ваша иса, как будто вот дрожит, все-все-все, вот пошло-пошло-пошло включаться-включаться, вот она, вот она, вот она засверкала, то не было-не было, не было какая-то тьма вокруг, да, и тут вдруг засверкала, пошла, как будто разгоняем этот дизель, да, и вот дали ей электричество, которое необходимо, и вот она пошла будить, и она уже не снижает размаха вашего Сознание, ваш маятник раскачивается постоянно, когда постоянно что-то подпитывается, подпитывается, подпитывается. Это не затухающее колебание, то, то самое, которого мы ищем. Добейтесь этого состояния. Это трудно. Сразу вам скажу, это трудно. И только жесткая внутренняя дисциплина, которая присутствует в касте воинов, как обязательное условие присутствия там, только умение... Добиваться результата, даже не видя конечной цели. Вот если у вас эти качества развиты, вы справитесь. Ну а если не развиты, значит вам это будет показано, вам не хватает воли, не хватает концентрации, вам не хватает силы идти до конца, даже если не видишь результата.